Рокко звонит. Оу. Луис Лопес. Что хорошего, ты можешь сказать мне, Рока? Давай на чистоту, Джек. Какой Джек? Если честно, ты в полной жопе. Русский миллионер, сокрешусь по... со стариком на тему тебя и твоего... <къех> и не для того, чтобы вручить вам похвальную грамоту. Ну и что там значит, стоит, что не делать? Давай на минуту забудем про него. Вернемся с тобой, дядя мечется возле сор... сортиров. Надо поговорить. Глаз наград. Че, ты реально хочешь встретиться у туалетов? Ты хочешь у туалетов встретиться? Ладно, поехали встретимся. У туалетов. Не зря же я мимо миду парка проезжаю. Какое совпадение? Что-то в этом, в этом GTA у нас мало каких-нибудь там совпадений, да? Как вы заметили. Игра, она постоянно сама кидает машины, на которых нам надо будет там поехать. Блин. Ладно. Допустим, рискну. Допустим, рискну. Пройду игру без брони. о миссию без брони. Я им так и сказал. Раньше было... такого дерьма не случилось. Что такое, девчата? Вышли в свет, я смотрю. Пошел ты. Это ваш дом, да? Вы что-то делаете. Очень смешно. <связать> Знаешь, Мистер Ачовати до сих пор уверен, что горячие похитили задел с бриллиантами. В общем, мы это привели в хвост в клуб. Так что, я понимаю, почему на тебе спускают собак. А эти узкоглазы до сих пор торчат на нас зубы из-за этой разборки. Опять же, неудивительно. Ладно, какая разница? В конце концов... В общем, русские я к Мистера и сказал, что ему нужен головы тех, кто занимался бриллиантами. Старик хочет зол Ему Гресси с китайцами хватило вз... с головой Он хочет крови Думаю, мы можем договориться Выдадим ему один труп Понял? В общем, ты или Тони Ты чё, охренел? Один из вас должен сдохнуть Мы с Винцем предпочитаем работать по клубам с тобой не с... Так что, считай, тебе повезло Причёшь, Тони Получишь клубы и нас как партнеров. Да нахрен ты нужен? Или так? Или русские отправят в ребят за тобой и за... And the with с разрешения очереди. Тогда шлепнулся вас обоих. Ты слишком круто замахнулся, чувак. А ты, неудачник хренов, работаешь с каким-то молосокососами и живешь в мире фантазии. Не стану ее убивать Туни. Но, возможно, я пришу вас обоих. Тогда ты труп. Ты, твоя семья и эти барги Вагтинесы, с которыми ты стусишь. Вы все покойники. Это твой выбор. Мы тут не причем. Пошел ты! Подумай, как следует, я буду на связи. Гребаный латинос. Ты охренел? Ты охренел? Ну, хоть не негром обзывает, как Юсуф Амир. Пожечь Позвольте в Мизанет 9. Какое пиксельное окошко. Вот бы было угарно, если бы бомжар из туалета вышел, да? Мы бы так обхохотались. Ну, типа, тут разговаривают, базаривают, кто кого убьет там. А тут бомжик такой, варас, вышел, такой мимо испуганный проходит. Но это же классический прием всех так... Это фильмов, там, игр, мультиков, когда кто-то проходит мимо... Кто-то бросает пакет на пол с продуктами. Кто-то камеру бросает на пол. А мы пойдем с вами выполнять миссию. Мизонетту едем. Так, пожалуйста, не полите, господа полицаи. Что-то мы давно, кстати, с ментами не сражались. Ну как давно? В миссии с а, музеем посражались и все. И больше во все оставшиеся миссии мы с ними не связывались. Мы так летали возле кометы красной. Комета красная звучит странно, как будто про какую-то комету из космоса говорю. Но на самом деле это так называется одна машинка. Эх, клубы закрылись, но при этом. Все равно тут охрана стоит, охраняет. Правильно делают. Тони, тони, тони, тони, тони, тони. тони. Что-то не договорил, простите, пожалуйста. А, Рус Александр посмотрел. Оу! Oh, вот он! You your... Слава богу, ты здесь, Луис, эти козлы! Просто поговори с ними! Скажи, что мы все уладим. Все не так-то просто, Тони. Да ладно, у нас будут деньги, мы раскротимся. Сделай ремонт, спинем бренд, я умею зарабатывать, умею выживать Я в этом бизнесе с 87 -го года Эх, какая ирония, скажи ему Тони, друг What? Чего? Дело наше в полной жопе Эти грёбаные парни, зря ты у них деньги одалживал Теперь кто-то должен... You know. Понимаешь? So you know. Войти нас теперь с нами Да вы охренели Времена меняются, Тони Твоя обаятельная глубина слегка поиздержалась. Кто-то должен оплатить ущерб Давай Прости, прости, приятель После всего, что было Как думаете, что произойдет, подписчики? Он действительно убьет Тони, если Тони появится в GTA Online Как думаете? Сюда идут русские, хватит это им. Прихлопни его! Опа! Так и надо! Ты охренел! Слушай, я передумал! Только. То, ты только что подписал себе смертный приговор. Русский вас. Найдут! И поймеют. Старик тоже вас найдет. вы оба грёбаные покойники. Вот они появятся и нужны будут труп. Лучше их не расстраивать. Спокойно, Лу. Они из мафии. Пошел в жопу. Ладно, уходим отсюда. Уходи отсюда, дурак. Ты оставься жив только ради старика. Ты труп, Тако. Вон из моего клуба, гнига... гнида. Оу. Думаешь, мы правильно поступили? Да. Уверяю, что меня не надо будет пристрелить. Я вот не очень. Если мы хотим остаться на плаву, нам надо что-то придумать. Что теперь? Не знаю, слышал, он сказал, русские идут. Это but... еще не все, и верно. Сейчас перестрелка в большом клубе будет, только жалко, что без музыки. И, блин, это... О, золотая УЗИшка, кстати, нам да... надо показать. Так, меня убили, представляете? Я хотел вам УЗИшку. Крутую показать. Самый мощный пистолет-пулемет в этой игре. Мощная имба. Золотая удичка Юсуфа Мира. Просто шедевр. Они наше заграждение злые русские эти ломают. Опять злые русские. Но это бандюки, поэтому я одобряю. Они отлично подходят на роль злодеев. Потому что... Потому что... Русских все любят. Выставлять злодеями Меня убили лишь потому, что у меня мало ХП было, во-первых Во-вторых брони не было Но сейчас что-то легко Может потому, что я только Золотой лузишкой пользуюсь Пулемета у меня сейчас нету Эй, не вовремя тебе позвонили, чувак Дэсси, что такое? Доздурел? Уходи а оттуда! Как вообще Дэсси их пропустил сюда? Он же на стреме стоял! Дэсси нафиг! Ух! Там же целая толпа прибывает! Тогда пойдем встречать их, босс, куда-нибудь они закончатся! Ух! Золотая лузишка, это просто топчик! Прикончи их, пожалуйста! Да с удовольствием! Давай, давай! Хедшоты, хедшоты, хедшоты! Блин, блин, ой, блин, что то я повыпендривался, я не справлюсь с тебе глазами, козлами, ну сиди здесь, я пойду за аптечкой скажу. вот тут у нас аптечка, если что, висит, эх, жалко, что мозги только нету в этом клубе, а то отличная же перестрелка под музычку в ночном клубе, я люблю, я люблю такое, присядь, пожалуйста, Господи, их сколько много. Эта миссия посложнее. Падай. Ой, бабахнулась. веперный театр. В веперном балете. Веперный балет в веперном театре. Вот так вот. Так бы лучше будет. Ты хотел убить меня, у, ты чуть меня не прикончил. но не убил же. Да, у них какая как разница? Какая разница, мы выжили, мы их замочили. Когда мы замочили? Пару тупых шестеро. Тот, кто нас заказал еще жив, это Рей Булгаренс. Мне хватит. Собираю вещи уезжаю из города. Поеду на курорт посреди пустыни. Приятно было познакомиться. В Сахару поедешь. Не тупи, Тони, что за хрень? Я все равно себе найду. Вот дрянь. Тони, ты че? Тони, не сдавайся. Мы же. Гей, не сдаются, как говорится. Точность уничтожится, блин, вражеские машины надо было уничтожать. Ну все, короче. Поеду сохранюсь. Следующая миссия. Я же говорил, мы найдем Тони. Уис оказался прав. Он знает, где просто Тони живет. Он уже покует чемоданчики, и самое главное, бухло. Вот что самое главное, надо, блин, брать, бухло по слову, По, по как думают геи. Hey. Привет! Иди нахрен, Луис. Ай, идиос Мио, мы разве не работали вместе С тех пор, что ты меня хотел убить? С тем, что ты далеко не единственный. Все кончено, довольно? Я хочу просто уехать куда-нибудь подольше от, отсюда и... С меня хватит! Я уже и так пожил! Вот, да заткнись ты, истеричка, соберись! <связано> Ой, ну я и дурак, дурак я! <связано> да, дурак, подтверждаю. И мои подписчики подтвердят, да, бить? Русские головорезы хотят меня кокошить. Лучший друг только что собирался убить меня. По-моему, следуют гангстеры. Я крупно задолжал и вдобавок ко всему лишился бриллиантов на 2 миллиона. ко другой лишь тёрся бы и пошел дальше. Слушай, мне очень жаль, что я подумал убить тебя, правда? Но если продолжишь нести пургу, я могу и прям тебе приступнуть Иди нафиг лучше Нет, это ты иди нафиг, Тони Я тебя не, не убил, я только собирался Почему? Потому что ты стал бесполезным и Но не убил, а мы теперь с тобой двоем против всего мира, Усек? Если я тебе мозги откатываю, я буду принимать решение за нас обоих Либо бугарин, либо мы Или если хочешь просить ему жизнь, мы можем на нас обоих Чё? Язык проглотил. Ты типа умный, да? Он умнее, вы умнее, чем ты. Я-то тебя на него мина потому что ты, да. Большое спасибо. Большое, пожалуйста. Ты так-то идешь? Бросай выпивку. Ну да, иду. Куда? Так, давай, пойдем. А чем мы хотим? Довести до аэропорта Тони без... Без этого? Луна-парк? Чего? Стопе стопе стопе Луна-парк? Это же на первом острове. Я подумал... Хотел прикольнуться, что мы поедем... Это, Тони отвезем... В аэропорт без его вещичек. Ладно, я вооруженный опасный. Вперед, мать твою! Если мы едем в Луна-парк... То это финальная миссия, друзья. Я не знаю, сколько снимаю, у меня вот на секундомере 50 минут. Не знаю, разделять я буду или нет, но если это так, то это финальная миссия, друзья. Я просто в шоке. Я не могу в это поверить. Домой не суйся, в клубы не входи. Парни не целуй, да? Боюсь, в городе осталось мало таких мест. Блин, да. Послушайте, а я в шоке. Нафиг. Я в шоке. Я не могу поверить, что мы за 6 или 7 серии прошли GTA 4 за болтов в Гайтоне. Если за 7, то как за Усен за 7 серий, как и The and прошел. Если за 6, то эта игра еще короче оказалась, чем The Lost Я не знаю, я часовой ролик сделаю или разделю на 2 э, этих серии. Просто не знаю. Посмотрим, как Вегас шоу решит на монтаже. Как ты меня не заметил, если я был перед тобой, мужик, водятель? Как ты меня сейчас не заметил? Расскажите всем, что у Тимура и мистера Рэй теперь у серьезно обороты, только мы будем торчать Гира, в Либерси Сити. Это это Тимур, если чё. Мы в заброшенном парке, Все нахрен. Друзья, я в шоке. Я в шоке. Ить. Бабах. Так, загорелось. Жаль, что без этого. Пулемет. Пулемет, естественно, мы возьмем. Потому что это топ оружие. Заброшенный парк у нас развлечений. Тоже, кстати, отлично подходит для всяких перестрелок в видеоиграх. О, бабах Если что, вот эти бегемоты Были и в игре Man Если кто-то помнит, если кто-то не помнит Я напомню Вы, Эти бегемоты и в Мэнханте были Игрушечные Там. Сейчас мы разв... взорвем парк развлечений Нахрен Оп. Покрутилось Вот бы круто было кататься, кататься на этом и стрелять во врагов это было что-то было бы что-то интересное. Блин, надо УЗИшку взять. Реально. Она так хорошо хп врагам сносит. Ой, жуткие звуки исходят от сломанных аппаратов. Вы слишком часто пытались меня убить. И поэтому месть пришива. Взрывайся. А... Ага. Друзья, это финальная миссия. Я не могу поверить в это. Надеюсь, она вам понравится. А то в другие финалы в GTA-шках вам не очень сильно нравились. Что-то вот вы не пройру с Александру Фина... финалы в GTA 3, в GTA Vice City, в The Demons, и даже GTA 4 не сильно понравились. Интересно, как, как с этим будет. Понравится ли он им или нет. Финал. Посмотрим. Мне вот нравится. Потому что это, да, перестрелки, но перестрелки в заброшенном парке развлечений. Ха. Вот в чем разница. Ну и тут еще эпик будет. Потом узнаете... Ой. Порой непонятно, где противники засели. Вот кто сейчас по мне стрелял? Давай, заныкайся. Сыкло лысая. О, не за что тут такой переход есть. Где, где, где враги? Почему я их не вижу? Бабах. Вот кто стреляет? Вот я не вижу никого тупо. Так. Опять взорвем, бросим. Бабах, пока-пока, птичка, говорит, Уиз. Мистер Рэй улетает, красавчик, себя уже не догнать его. Ты в этом уверен? Пошел ты! Думаешь, он заботит о тебе? Ты и твои дружки покойники. Ну конечно, Тими, еще до... чего. Ты мне специально отдал намек, чтобы я укрылся? Так. Да блин, куда ты идешь? Все. Тимур сдох. Кто стреляет? Это вы? Пришли на смерть. Смотрите! Два часа, да? Ну-ка, сколько? Медлить не будем? В два часа уже надо... Чё? Быть в аэропорту? Я что-то не обратил внимания, что там текст написал. Либо через два часа, либо в два часа. Если в два часа, то, я думаю, мы не успеем. Но так быстро убили Тимура этого. Хама наглого в машине, который нам хамил. И мы с которым молчали. Вот так вот еще один погибший русский. И как вы думаете, кто? Мы убьем Рэй Бугарина или нет? Вот. За Нику Белика, так сказать. Сделаем это. Никобелик не смог его убить, а вы Лопес... Ой, я вам <смех> я сполерну, ладно, мы убьем его. Не сказать, что вы здесь, Юсуф, снова приехал спасти положение. Это этот Юсуф Амир, Юсуф, ну ты даешь. Следующий за Юсуфом в аэропорт. Он нам поможет. Друган не оставь в беде, как вы поняли. Сейчас я вас нахлобучиваю. Бабах. Ух, какой эпик. Ух. Еще стреляй. Юсу, давай. Ракетку пускай. Взлых бандюков. И убивай этих говнюков. Бабах. Крозава. Это застранец вооруженным до зубов. Но это и про меня. А! А почему мой мотоцикл горит? Я что призрачный гонщик? А! Мне шина лопнула! Я тут думал, что он горит? И как теперь я догоню сама? <связать> Блин, я вам спойлернул опять! Надеюсь мы не услышали что сказал. Бабах! Бабах! Юсуф красава, спасибо! Лучший реально персонаж! Как вам Юсуф Амир? Он же крутой, да? Ты крутан даже говорит! Я крутан! Спасибо, Юсуф! Интересно, получится ли у меня? Получится или нет? Так, посторонись! Блин! Смогу ли я? Давай, давай, давай! На заднее колесо встаем на левый контур, на заднее колесо! Оп! Разогнались, разогнались, разогнались! Подожди, не взлетай! Э, что серьезно? Ха! ой! Я думал, он это разворачиваться будет. Закрой что ли это лестницу, дебива, кусок! Ха! Специально не закрыл, чтобы я попал туда. Оп! И все. Такой вот эпик. Мы сейчас внутри самолета будем. А в самолете нет пассажиров, кстати Ой, пивота. Интересно Самолет на дистанционном управлении, наверное Давайте снимем Их уничтожим и все Все? Так быстро А вот Рейбугар У меня граната, убьешь меня, хана обоим Че? мне не жалко тебе Ты не выстрелишь меня весь самолет взлетит на воздух безкуна пожалуй он уже снял чеку с гранаты и она только сейчас о вот теперь ну где бабах бабах Ой. Где самолет? Где? А, вон там. Чё? Как-то странно. Направляйтесь к... О, кстати, а тут музыка заиграла, представляете? Слышите? Музыка играет. Я совсем забыл про это. Чё-то остатки самолета. А, туда падают. Ну вот так вот убили Рея Булгарина. Вот так вот. Куда нам лететь надо? Чё-то не понимаю. Туда вот. Ну, в принципе, как вам это? Финал. Еще не конец, правда, но пишите уже. Блин, ладно, потом спрошу. Не надо, пока рановато, еще же не конец. Но мне это.. В этом стиле, так сказать, не стоило Рэю Булгарин у нас. У нас убивать. Ебать. Че, серьезно? А ч так далеко? Знал бы я, я бы вот так вот летел. На парашюте. Ха, надо в парк, короче, лететь. А я думал, надо вот сюда, вот краешку, в конец. Эх, ладно. Что там происходит? Ну, облажался немножко. вам музка закончилась. Надо было сразу в парк лететь мне, какой я вох. На скутере я тогда прокачусь как настоящий вох. До финала. Все, друзья, это финал GTA 4 за Bauto в Гейтоне. Мы сейчас доедем, посмотрим к оценку. Не знаю, соединю я эти серии или нет, еще раз побольше повторяться не буду насчет этого. Посмотрим, как лежит Вегас на монтаже. Сан Андреска чуть будет чуть-чуть попозже. Блин, я не могу поверить, что все под серию GTA 4 мы с вами завершили. Будет потом San Andreas, а потом и пятерка. И по сути все, надо ждать GTA 6, когда она выйдет. А то все с 2013 года ждут и не выходит новые части. От Rockstar вообще только вышло это. Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online. И все, в 2018 году. Так долго. Вот мы Здесь В этом парке Смотрите Сейчас кое-какой персонаж тут будет Может вспомните его или нет Вот он Это тот бомжик, которого Влад пинал Это из GTA 4 Однажды так испугал Не знаю, помните его или нет Вот он В начальных сериях, когда мы выполняли миссии на Влада Оу, oh. черт! Извини, папаша. Американский папаша. Давай, поднимайся, вставай. Надо было сказать, извини, какаша, okay. да? <laughs> Все в порядке? Yeah. Да, спасибо. Okay? Беги себе, ладно, Держишь you. подальше от кретинов вроде. меня. <laughs> Пошел ты. Опа! Это же наши алмазы. Что они тут интересно делают? Они же падали это в грузовик. Ха! Бомжик нашел алмазы. Представляете, он как разбогатеет. Моя прелесть, говорит. Тебе обязательно устраивать сцены? Да знаю, это серьезная проблема. Знаешь, я бы хотел быть похожим на тебя скромным таким застенчивым божьим одуванчиком. Боже. Я играл здесь, когда был маленьким. И мечтал об огромной мире. Как думаешь, как вы это? Жить вон там или вон на том островке. Ты когда-нибудь ездил туда, Тони? Нет, вместо этого я приехал в Либерти Вау... Сити. В... Ждал, когда мир сам ко мне придет. Титры, кстати, пропущу. Их банят нахрен. Видео банят за музыку в титрах. Тебе это удалось? Ты спас мне, Спас наш бизнес? Эй, да я просто сделал все, что мог. Я горжусь тобой. Сынок, да? Спасибо. Только не важничай. Я, я не хочу, чтобы ты изменился. Супер стал, супер звездой, переехал в Вайн. Вызовет Вайн бог. Ты старый наркоман, а я маньяк-убийца. Но мы выжили, партнер, Мы выжили. Мы не просто выжили, Омегу. Мы поднялись. Мы бросили вызов этому городу и выиграли. Бросили вызов этому месту и наложили на него с прибором? Идите нафиг. Мне плевать, кто что скажет. Тони Принца и его писалопица не остановить. А? О, Господи, кто это? Вы слышали, вертолет? Чё, как чумазые? Здорово, чувак. Чумазые. Твоя мать, ты уцелял, черт. Там была реально гангстерская разборка. Мочка их, мочка их, мочка их, говорю. Эй, Тони, давай обними меня. Только не, очень прижимайся. Не хочу, чтобы мой папа что-нибудь там не подумал. Вы, я себя обожаю, чувак. Я тоже. Просто. Я, я, я всех обожаю, говорит. Идемте, ребята. О, кстати, думаю, мой старик был бы не против получить лицензию на клуб. Нет, никаких лицензий. Клуб — это прежде всего люди. Да хрен с этими людьми, хрен с ними всеми. Юсуф, да с таким подходом ты далеко не пойдешь. Сейчас пропускаем титры, там будут просто показываться события всякие из GTA 4. Там, сценки И музыка с авторскими правами. Я это пропущу. Смотреть не буду. Эпизод пройден. Мы прошли с вами, друзья, GTA 4. The Bout of Gaitoni. Rockstar North. Как вы видите. музыка с авторскими правами тут будет играть. Поэтому я просто пропущу это. Что-нибудь скажет, Вуис, воплоть напоследок там, подписчикам. Там, спасибо, что смотрели GTA 4. там Все такое. Сейчас мы... как Кстати, кто вам из, из троицы... Uh, Ну-ка, сто Нет, не сто Кто вам из строится протагонистов? Ника Беллика, Джонни Клейбица и Уиса Лописа Понравился больше всего Мне, естественно, Ника Беллик Нравится больше всех А Уис Лопис, по крайней мере, самый слабый из Протагонист по серии Во! У нас, кстати, там У нас мы сейчас, короче Поедем, чекнем э -э Электронную почту И вот эту танк можно вызвать у этого, у кого? У другана, и он его привезет. Юсуф Амир появился на карте. Интересно, что у него там? Сейчас поедем, посмотрим. Юсуф! Вот он. Дружище-сервятник! О, да! Юсуф, а... Юсуф Амир, спасибо за подарочек опять. Вот. У нас теперь тут всегда будет спавниться золотой вертолет. И парашют, кстати. Кстати, да, парашют. Нужно нам его забрать. Все забрали. У нас и парашютик есть. Че, вот вертолет. у нас тут всегда теперь будет спавниться. На этой вертолетной площадке. Можно пострелять. Можно повзрывать. И побабахать. Кстати, как вам финал? Пишите, как вам финал этого дополнения. Понравился или нет? Мне, конечно, да. Так, давайте чекнем электронную почту. Что нам пришло? Ты сдурел? Пишет. Сестричка, я тут ни при чем. Удиви ее. Ну все. 15 писем всего получили. О, кстати. Кортеж. Вот тут что пишется. Что-то. Тони Принц. Вот такая вот. Электронная почта. О, Мори звонит. Эй, Мори. Не приставай. Выезд как диван Нормально. Слушай, я не хотел перед тобой извиняться. Я был таким говнюком. С тех пор, как я уехал возделывать землю, я много понял о жизни. Правда, что ли? Да, да. Ну, кибуц поселился в кибуце. Прикинь, но я тут устроил все по-своему. Принес в эту что из своевременного мира, чтобы не тратить время зла. Зря. Народ тут вообще двинутый. У них типа все общее. Это что, коммунизм? Наверное. Ну, вообще-то, ты живешь в коммуне? Жил. Теперь ты скорее... Хм... Как бы это сказать? Диктатура походу. Ха-ха. Эй, ну типа поработай. Так, ш так что ли? Тебе 78? Ну или что? Жрать хочешь? Иди работай. О, простиву. Ну а на чем я становился? У на... Это... Что ли на Брюсе опять орёт? Там, я не понял. Мами! мами, мой свое нравный сын, надеюсь, не навлек проклятие на нашу семью. Я хочу сначала всем персонажам позвонить, только не, не рад тебя. Слушай, я все хочу сказать, у нас в Тони все по чем, все, все наладилось. Чем вы там занимаетесь? Почему ты не пришел в колледж, как хороший мальчик? Мами, да, но, ну, мами, ты же сама просила меня уважать Тони. Мог бы уважать его, сидя в университете, а ты-тортишная старайте в нашем клубе. На Боже мой! Нет, ты не переспоришь. Я люблю тебя, маме. Я люблю тебя, сынок. Вот так вот милый диалог получился. Так, посмотрим почту. О, у нас... Ах, к сожалению, он умер. Пресс-автоперспект этот гамбет из GTA 4, который нам миссии давал. Больше почты не будет, больше смс-ок не будет. На все звонки ответили. Ну что? Ну что, пишите. Мы прошли с вами GTA 4 за бауту в Гайтоне, поэтому напишите ваше мнение об этом, об этом, про это дополнение, короче. Как оно вам? Как вам сюжет этого дополнения? И в какой потери GTA 4 сюжет был лучше? Вот я скажу, что мне в GTA 4 Сюжет больше всех понравился Потом в с андемным, а потом уже за Бауту в Гайтоне Ну и пишите, на каком месте у вас это дополнение расположилось Можете написать Оно лучше, чем GTA 4 и первый, и первый эпизод Или получше, чем четверка и похуже, чем первый эпизод Ну как там, топчик ваш расположить Мне будет интересно знать по серии GTA Если хотите, я никого не заставляю Но мы с вами прошли Я вроде все вас спросил Так ну, давайте покажу, что у нас, вот какие контакты остались. Армандо, Десси, Энрике, мама, Рокко, Юсуф и Зид. Вот. Потом еще появился подпункт задания. Можно взять и перепройти любое задание, которое мы, выполнили, вы, мы выполняли, чтобы там набрать 100% в этих заданиях. Вот. Прикольно сделали, что можно взять и раз, и переиграть задание. Я считаю, что да, потому что в предыдущих gta такого не было. Чтобы можно пере... было переигрывать задания Сто У меня вот на некоторых миссиях есть сто Все-таки Не такой уж я безнадежный <с> Можно сказать Финал мне понравился Ну и все Давайте покажу, какая у нас карта вот Такая вот карта у нас получилась Потом История и статистика На 65% процентов Прошли игру Статистика и всего 26 миссий в игре. Да, маловато, однако. Ну все, мы прошли с вами под серию GTA 4. Сейчас потом осталось. Сан-Андреску чуть-чуть небольшой перерывчик сделаю, чтобы вы там чуть-чуть отдохнули. А потом Сан-Андрес. Долгая часть, конечно, будет долгая игра. Но мы с вами ее пройдем. По крайней мере, до конца весны это точно. А потом пятерка будет. И все, серию GTA мы с вами завершим. Вот так вот. Тут все по нулям. <смех> да. Вот с вами. Спасибо, что смотрели. Отдельное спасибо для Войнепро и Рус Александра, что они меня, как всегда, по, по тайм посмотрели. Большая им благодарность. Все, мы с вами завершили это дополнение. З задерживать вас не буду. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Как пока. Я хочу вам эпичную, эпичную смерть пок показать. Смотрите. Вот так вот. Вот что будет, если нарваться на Вегаса шоу. Ладно. Всем пока. Почему ты на меня приземлился? Да ебать тебе в сраку, сука. Бомжары нахуй ебаный.